Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Мосгорсуд признал 35-летнего гражданина Грузии Ираклия Джабуа, известного в криминальных кругах как и Коростовский, виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом ленте. РУ сообщила представитель Московской прокуратуры Людмила Нифедова. По версии следствия. Джабоа получил статус вора в законе в 2014 году. С тех пор он пользовался безоговорочным авторитетом в преступной среде и распространял криминальные традиции. Под его контролем находились территории Московской, Ростовской областей и Красноярского края. Также Ростовского осудили за попытку незаконно вылететь из России в Турцию по поддельному паспорту. Суд приговорил его к 9,5 года лишения свободы. Отбывать срок Джабуа будет в колонии особого режима. По данным и о Prime ираклей Ираклий Джабуа родился 13 сентября 1985 года в Зубдиде. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабежи. В марте 2016 года Ростовский прибыл в СИЗА-5 в Кашире. В это время группа криминальных авторитетов лишила его воровских полномочий. Под заявлением о лишении его статуса подписался в том числе, Захарий Калашев, известный как Шакра Молодой, лидер российского воровского мира.